Привет всем! Сегодня я вам хочу показать, как прошивать GoPro камеру вручную, так как некоторые GoPro, которые обновлены по воздуху, бывает, что вылезают глюки. И я вам покажу, как прошивать через SD-карточку, через компьютер. Я называю этот способ вручную. Так вот, открываем страницу GoPro и идем... Вниз, по-моему, самый низ. И вот здесь обнови... обновление ПО камер. Видите, да? Нажимаем здесь. И выбираем. В моем случае это GoPro 8 будет. Но на все эти камеры то же самое будет, что и что и вот я вам буду показывать. да? И теперь вот видим и последняя прошивка. У меня 1.6. Так, нажимаем здесь, бла-бла-бла, и обновление программного обеспечения вручную. Пожалуйста, нажимаем здесь, вводим наш серийный номер камеры. Это будет английскими буквами. Не путайте, чтобы буква С не была на как бы то же самое что на русском что на английском но но но но но может система ин не выдавать правильный как бы номер так я ввожу номер своей камеры и запросим прямо у gopro прошивку на gopro сайте вводим свой почтовый этот э, адрес электронной почты вы приняли да здесь мне не надо и все так все теперь вот здесь вот видите записано загрузить обновление все мое обновление на мою камеру прилетело сюда оно называется update если вы там что-то у вас не получилось и у вас несколько вот этих загрузок есть имейте в виду что папка которую вы будете загружать обязательно должна называться update не update 1 update 2 вот как несколько раз э, э, скачиваете этот файл только update или там э, вручную э, стираете вот это название э, 1 2 3 там например да оставляйте только вот такое такое название update так хорошо теперь я вам показываю на маке но вы на windows компьютере тоже э, можете то же самое сделать э, надо э, на маке это диск и и вот выбираем нашу SD-карточку. Здесь у нас уже 10 гигабайт юзанных. И нажимаем Erase. И в ExFET режиме. Так. Все. Карточку форматнули. Это можем закрывать. Заходим на этот вот что. Берем файлик. Он у нас будет на компьютере да, да, да, да. здесь где-то апдейт вот пожалуйста вот этот файл да и его берем вот открываем sd карточку только что которую отформатнули да видите она пустая полностью да и вот этот апдейт файл закидываем на sd карточку просто перетягиваем все Выключаем этот и извлекаем SD-карточку из компьютера. Все вытащили. Теперь я вам Это показывать не буду, но у меня есть видео про когда я прошивал на GoPro Labs прошивочку. Так вот, вы можете посмотреть то же самое. Здесь как бы все повторяется. Мой, моя GoPro камера. Я только вставил. GoPro камера. Вставил эту SD-карточку. GoPro камера начала сразу закидывать этот файл. И теперь я понижаюсь с, этой, с прошивки GoPro Labs, которая там работает с QR-кодами. Понижаю прошивку на официальную прошивочку 1.6 поддержка техническая поддержка GoPro говорят, что лучше прошивать GoPro камеры именно как бы вручную вот что я вам сейчас только что показывал все, моя камера уже обдейтнулась и я сейчас вам показывать не могу, но но я вам только все буду комментировать идем на настройки камеры о камере и информация камеры до да, версия 1.6.0 все так что э, как говорю э, поддержка, э, техническая поддержка GoPro сказала э, меньше шансов э, чтобы камера глючила будет если, если вы будете прошивать именно по компьютеру так что ссылочку на э, это видео, где про GoPro Labs, там вот э, вы будете видеть, как камера э, снимаю э, самую сам процесс этой прошивочки, как камера э, закидывает файлик этот, и, и вы можете посмотреть, и вы можете прошить сами. Так что э, запрашивайте у GoPro свой файл и можете если даже хотите использовать этот мой номер может получится не знаю у меня семерки нету может получится семерку прошить на на файл восьмерки восьмерка меньше будет глюченная так что так что попробуйте отпишитесь в комментариях если получилось вот по этому серийному номеру у гупро если получится или или можете даже запросить вот у меня этот файлик update я даже закину в ссылочку на скачивание на свой iCloud. И вы можете скачать, попробовать, получится или нет. Говорю, откатиться без проблем. У GoPro есть файлики. Можно без проблем откатиться. Это не GI, что надо ждать новые прошивки. Прошивки только идут вперед. А здесь можно вперед-назад, лишь бы имели файлик вот этот. Так что... На сегодня все. Спасибо за внимание и до следующего раза. Чао, пока.